надеюсь меня сегодня не подведет интернет и все будет наилучшим образом. Раз, два, три, раз, два, три, как меня слышно, как мне видно. Сейчас увижу и начну запускать еще инстаграмчик. Так, так, так, так. Пока не вижу, пока не вижу. Запуск еще. Медленный поток. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рада вас приветствовать сегодня. Надеюсь, мне хорошо видно и хорошо слышно. Сегодня поток идет медленно. Ну бывает, бывает, какие-нибудь затмения. Mm -hmm. Да уж. Жду, жду, жду. Пока запустится. Ага. Ну давайте, если меня более-менее хорошо слышно, все нормально. Юра говорит, классно. Тогда запускаюсь с другого источника интернета еще. Угу. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рада вас приветствовать сегодня воскресенье. И, как всегда, мы с вами встречаемся, чтобы обсудить еще какую-нибудь запчасть нашего здоровья. Потому что здоровье, знаете, это как, э, э, как у классика. Счастливые семьи очень похожи, они счастливы одинаково. Но несчастные семьи, каждый из них несчастлив по-своему. И, соответственно, по здоровью то же самое. Когда вы видите здорового человека, такое впечатление, что и здоровье, ну, ну, есть здоровье и есть, и всегда будет это здоровье. Но когда вы видите человека больного, боже, сколько разных нюансов. Просто невозможно, просто невероятно. Вот это такая аналогия. Кто я такая, поставьте единичку. Кто впервые меня видит, я Бахтина Елена. Моя специальность – врач акушер-гинеколог, я генетик, и я всегда хотела заниматься тем, чтобы люди перестали болеть. Но я понимаю, чтобы люди перестали болеть, это не врачебная задача совершенно. Чтобы люди перестали болеть, это задача самого человека и его уровня прокачанности что ли в плане собственного здоровья то есть я занимаюсь уже много лет лет 15 тем что возвращаю ответственность за ваше здоровье вам а за свое здоровье себе только я я и никто кроме меня не ответственны за то сколько я вешу в каком уровне биологического возраста я нахожусь как часто как чисто в моем межклеточном пространстве насколько бойко у меня работают гормоны для моего возраста или может быть они работают так хорошо что еще пять 5 лет назад они хуже работали а сейчас я что-то такое поняла и стала делать они лучше начинают работать и так далее вот этим вот я занимаюсь и честно говоря горжусь потому что это на самом деле истинная профилактическая медицина какой у нас сегодня с вами распорядок Да, видео виснет да я говорю иногда медленно но это особенности интернета и видимо сегодня я ничего с этим не подним поделаю поэтому можете меня не отвлекать если что-то не так просто выходите потому что ничего не могу с этим сделать но, скорее всего, в записи будет все хорошо. Так, и а, сегодня у нас с вами распорядок дня такой. Первое. Я расскажу очень много вопросов, а что там в женском курсе и что там в курсе по щитовидной железе. Вот буквально чуть-чуть расскажу об этом, потому что у нас заканчивается такая глобальная серьезная распродажа. А потом мы с вами займемся проблемами головной боли. Головная боль это очень серьезно, поэтому нужно с ней как-то справиться. Итак, друзья, мы целую неделю провели, распродавая те курсы, которые я уже записала. Почему этих курсов нет в открытом доступе? Потому что, ну, прямо скажу, несколько достали меня пираты. Вот пираты, они прям меня э, серьезно вот достали. Пираты это те люди, которые собирают курсы. А вот где-нибудь там на складчинах покупает а потом продают без сопровождения без ответов на вопросы без нифига вот поэтому мы договорились с командой и решили хватит мы будем продавать только курс который называется система старости нет потому что извините это более 300 видео ну это очень сложно собрать поэтому этот курс невозможно собрать этот курс продаем только мы пираты не ну разве что могут попирать какие-то отдельные видео но это очень большая работа на что теперь Пираты, собственно говоря, не не хотят идти, поэтому в основном у меня курсы в закрытом доступе, вот. И эти курсы, которые вы видели, сейчас у меня смотрит большое количество людей, которые прям участвовали в этой распродаже, их нет в открытом доступе. А... И путем опроса мы поняли, что а, топ, топ вообще а, вот этих вот курсов, которые нет в открытом доступе, а, топ а, на самом деле это женское здоровье и здоровье щитовидной железы. Это очень важно действительно, потому что вот мне задали такой вопрос, и мне было очень интересно на него отвечать. Лен, а если бы где-то годика, ну, не знаю, там 10 лет назад, Тебе попали вот эти вот все курсы, которые сейчас у тебя в записи, ты какой бы выбрала для себя? Я, конечно, бы выбрала, ну, я точно, ну, несмотря на то, что я акушер-гинеколог, я все равно выбрала бы женское здоровье. Потому что а, мне тогда было очень страшно а, на самом деле вот просто стареть. Вот. И мне хотелось какой-то помощи сторонней, чтобы мне кто-то сказал: Лен, смотри, все в твоих руках. Давай просто вот здесь подвинтим, здесь подкрутим, здесь научимся за системы ухаживать и так далее. И соответственно, так как я в тот момент не нашла этой информации, мне пришлось заняться тем, чем я занималась. Нет, но ну, я и до этого занималась пропагандой здорового образа жизни. Но вот где-то с 38 лет, знаете, когда нет своей проблемы, то ты и не раскладываешь по полочкам. В 38 8 лет у меня появилась моя проблема я и лично я перестала я стала терять молодость здоровье и красоту и тогда я вгрызлась в эту проблему и собственно говоря женский курс он да он о патологии разные например в первом видео вы увидите, как работать с эрозией шейки матки и что это такое. В первом видео вы увидите, что такое дисбиоз, старое название дисбактериоз, но дисбиоз сейчас новое название, чем он вредит и что нужно делать для того, чтобы ну, как-то его изжить. Сейчас я тоже буду подсматривать. Кстати говоря, можете подсматривать вместе со мной. Сейчас я вам покажу сцена, экран, секундочку потому что это важно извините что не все будут видеть но я буду сейчас все озвучивать так смотрим сцен экран сцен экран вот кстати говоря хочу вам показать вот видите вот это вот все это пираты вот это вот все пираты они просто берут и устраивают распродажи. Как с ними бороться, вот я вообще не знаю. И все, что у меня ну, как бы получилось, просто ну, вот так вот заблокировать немного. Но это недолго, потому что пираты молодцы, они, ну, как бы, они действительно очень быстро работают. Ничего не поделаешь, просто убрала из открытого доступа. И, ну что ж, такой, такой выход. Так, а вот это наше сегодняшнее с вами общение. И если пойти под сегодняшнее общение, видите, глобальная распродажа курсов, нажмите на эту кнопочку, и что вы увидите? Вот такую страничку приглашающую вы увидите. И здесь всего лишь два курсика. Женское здоровье, краткий курс для каждой женщины, и довольно щитовидная железа. И тот в отношении докринологии, и другой в отношении докринологии. Итак, женское здоровье, курс, это 5 где-то полуторачасовых видеозаписей по эрозии по дисбиозам миома мастопатии гиперплазии эндометрия и так далее воспалительные заболевания женской половой сферы и так далее часть вторая, мы поговорим о при климаксе климаксе что вы можете сделать где может быть зона вашей ответственности потому что у нас с вами три варианта развития событий просто превращаться в бабушек и второй вариант стараться не превращаться в бабушек это либо использование женских трав для того, чтобы оставить себе мышечную костную ткань и так далее либо пойти на заместительную гормональную терапию. Все три варианта наверное хороши, но есть люди, которые на первый вариант просто становиться бабушкой не согласны Что такое часть 3? Третья запись. Это профилактика болезни стареющего организма Я там очень дотошно рассказываю как не впустить свой организм ведущее заболевание стареющего организма, которая приводит к нарушению осанки к нарушению походки к выпадению всех зубов к тому что покорежит суставы и женщина молодая красивая цветущие всего лишь 60 лет превращается в бабку ежку бабушка яга костяная нога вот это для того, вот третья часть курс этого курса специально для того чтобы с нами не происходило это потому что 80 лет можно выглядеть очень по-разному друзья 60 можно очень по-разному выглядеть дальше я вам заложила 10 постулатов противораковой защиты. А, ну, да, эта запись есть в открытом доступе. Я точно знаю, что она есть в открытом доступе. Я ее специально положила в открытый доступ, но на моем гигантском, уже почти 200-тысячном а, YouTube-канале, более, я не знаю, сколько там уже видео, ну, наверное, скоро к тысячи видео. Я не знаю, как вы найдете этих 10 постулатов противораковой защиты, поэтому я положила 10 постулатов противораковой защиты еще в курс ⁇ Женское здоровье ⁇ Сейчас большая скидка на него. Сейчас скажу, какая. И алгоритм действий при миоме мастопатии, гиперплазии, эндометрии. Девочки, у кого миома мастопатия, гиперплазии, эндометрия, Ну, я вас очень прошу. Ну как бы лечения особо нет, но мы можем воздействовать на печень, чтобы она не пропускала токсичные, очень эстрогенно активные обломки эстрогена. Вот это вот важно. Вот, теперь по поводу курса «Моя довольная железа». Я сама довольна этим курсом «Моя довольная железа», потому что вижу результаты. Их не так много, потому что курс в закрытом доступе, и я его никогда не продаю, но я его предлагаю тем девчонкам, которые в системе старости нет. То есть фактически доступ к этим курсам только у тех сейчас, кто в системе старости нет, представляете человек вроде бы зашел в систему вроде бы он там должен получить все что нужно но щитовидная железа а именно ее патология это дебри это темный лес поэтому я на определенном на определенной ступени на седьмой, предлагаю эту довольно щитовидную железу отдельно приобрести потому что здесь собрана информация непосредственно и норма и патология вот и специально для вас я видела перед внутренним взглядом женщину с аутоиммунным тиреоидитом, и как бы ей все это говорило. На самом деле у меня группа в тот момент была, вот я ее вела и сохранились вот эти записи мы с вами разберем норму как что нужно щитовидной железе чтобы она не болела мы с вами разберем когда гормоны в порядке но признаки гипотериоза есть то есть это тканевой тут так называемый гипотереоз а также пойдем дальше по аид аутоиммунный тироидит разберем гипотереоз гипертиреоз схема узловой и так и, и, и диффузный зуб а также обязательно поработаем с корой надпочечников, потому что это все очень взаимосвязано все и сегодня скидка можете приобрести со скидкой и ну как бы скидка но ну, вот видите тут разные варианты покупки скидка достаточно большая и она исчезнет через час поэтому сейчас пойду говорить о о чем о головных болях, о мигренях сейчас пойду говорить, и при этом при всем, когда я закончу, вот часик будет действовать вот эта скидка. Поэтому, если хотите, быстренько-быстренько, кто вот сейчас меня слушает через Инстаграм, шапки профиля Trink, глобальная распродажа и еще подумайте а кто меня случае слушает через youtube вот по этой ссылочке которую я вам показала тринг и подумайте еще немного потому что э, скоро ну не может же меня нельзя делить пополам и продавать но ну, так дала разрешение и девочки замечательная система старости нет у нас очень серьезные девчонки и конечно они э, принесли много пользы уже очень очень много покупок угу. вот таким образом да ну если вы еще думаете, да, но она не эндокринолог, ну что, я буду покупать ее курсы? Ну ладно, не эндокринолог, но я гинеколог, я просто женщина, да. Соответственно, просто можете загуглить Елена Бахтина. И если за 15 лет моей работы найдете один хотя бы плохой отзыв, ну можете мне его прислать. но ну, я знаю, в принципе, у меня, знаете, когда набираешь группу 300 человек, вот там безусловно найдется три недовольных. Но это люди, которые просто не хотели работать. Они смотрят на результаты других людей они знаете вот девочка которая потом стала куратором, она говорит: я смотрела на результаты других людей смотрела как они общаются в чате а сама сидела и крысилась потому что у меня не было результата а потом у нее пошел результат и это наташа филимонова просто грандиозная наташа филимонова то есть ну, такое дело у каждого где-то свои особенности психики но ну, вы можете действительно проверить если плохи, плохие отзывы думаю что вы не найдете поэтому Поэтому, э, давайте брать ответственность на себя. Я точно знаю, что это хиты продаж щитовидная железа и женское здоровье. И я бы точно купила эти продукты себе раньше. Сегодня закончится эфир, и через час закончится эта э, большая, серьезная скидка. Поэтому думаю, что я буду вам полезна. Так хорошо, а сейчас а сейчас у нас с вами тоже такая глобальная тема. Вроде бы уже наладилась трансляция, не так ли? То я всегда переживаю, что трансляция а, не очень хорошая. Но вроде бы наладилась трансляция. Нет, не очень наладилась. Ну ладно. И мы займемся с вами мигрением Для того, чтобы заняться с вами мигренью, головными болями напишите чья это проблема плюсиком просто напишите это моя проблема плюсик просто сделайте такой и я буду понимать что для вас это важно для вас это важно кого мучают головные боли пока до вас дойдет эта информация что я вас попросила плюсик поставить я расскажу просто о себе вы знаете, я стала работать врачом-акушером-гинекологом, потом генетиком. Вот, но у меня были свои вопросы и проблемы по здоровью. И одна из проблем – это была головная боль. То есть я за неделю, ну, за, ну, за полторы, может быть, иногда за две, съедала 6 таблеточек цитрамона. Не то чтобы я сейчас езжу куда-нибудь без цитрамона, езжу всегда с цитрамоном. Потому что я знаю, это такая нехорошая особенность моего организма. Но сейчас у меня 6 таблеточек цитрамона уходит за год друзья Сейчас у меня 6 таблеточек цитромона за год уходит, а раньше уходила за полторы недели. Это это ну, серьезная разница, да, большая разница. Вот и я жила с, эти, с этой головной болью регулярно проявляющейся и думала, ну у меня слабое зрение, поэтому любая зрительная нагрузка приводит к вот этой вот головной боли. Я считала, что это глазная головная боль. Ну ничего страшного. Ну что такое? Ну ничего страшного. Вот пока моя подруга, вы наверное ее знаете, кто внутри Системы. А, да, кто внутри системы? Кстати, у вас боты сейчас раздают информацию по скидке. Не пропустите, да. Это Оксана Романюк. Вот, она говорит: Лен, я тут встретила женщину, которая классно говорит о здоровье. А я врач-кукшер-гинеколог, а Оксана медсестра. Думаю, ну, говори, говори, Оксана. Хорошо, Оксана, хорошо. А вот В следующий раз она ко мне подходит лена тут такая классная женщина так классно говорит о здоровье пошли послушаем Говорю, оксана я закончила 6 лет медицинского университета до этого два года медицинского колледжа я уже работаю как врач кушер гинеколог генетик о чем что ты хочешь? Она говорит, да пойди послушай. А так классно, говорит о здоровье. Ой, говорю, Оксана, отстань. И, но ну, знаете, а я человек достаточно жесткий. Если я два раза отказала, третий раз ко мне лучше не подходить. Честное слово. Давайте выпьем воды. И она подходит третий раз. Я понимаю, что она ну очень хочет показать мне эту женщину. Я пришла к этой женщине, которая по образованию бухгалтер. Вот, думаю, ну сейчас испепелю ее, Она сейчас будет ошибки разные глупые медицинские делать в процессе повествования. Вот, а я её просто, ну как бы, я ей расскажу, что бухгалтер должен заниматься бухгалтерией. Вот, спортсмен спортом, вот, а доктор должен заниматься болячками. Вот, но она так рассказала мне о системах очищения организма, что мне стало настолько стыдно что я такая раз такая, ни разу в жизни не подмела свой кишечник, не, мог, не помогла печень, не убрала из крови водорастворимые какашки. Ой, мне стало так стыдно, просто не, не, ужасно стыдно. И я тогда сказала, окей, если мои головные боли, Связанная с тем, что я просто закашинная внутри, я спросила у нее, сколько нужно по времени использовать систему очищения организма. Она сказала один месяц. Вот тут я, конечно, рассмеялась, и я сказала, что я буду использовать систему очищения организма один год даже если она мне опостылит но через год если я буду продолжать жрать цитрамон вот такими а, пакетами то соответственно я скажу что никакие травы не работают и отстаньте от меня миленькие мои все это особенность моего организма я с этим смирилась я с этим буду жить поэтому друзья мои кто сейчас ставил плюсики и у вас мигрени напишите единичку если вы тоже никогда в жизни не чистили свой организм никогда в жизни не занимались генеральной уборкой и может быть, вы сейчас думаете, а если я займусь генуборкой, то, соответственно, эти головные боли от меня отвянут. Единички, поставьте мне в чат и себе на бумажечку, потому что мы сейчас выявляем. Спасибо большое. Мы сейчас выявляем, какие у вас, возможно, будут пути решения вашей мигрени. Потому что я сейчас буду механизмы развития головных болей рассказывать вам, и вы поймете, что нет двух одинаковых человек, у которых, двух разных человек, у которых одинаковая причина этих мигрений. То есть наша мигрень, головная боль, это мозаика различных причин. Понятно? единичку увидела две единички увидела пока на ютубчик да давайте на ютубчик еще посмотрю пока в ютубчике не вижу вижу уже единички все отлично теперь пошли на второй пункт может быть у вас второй пункт у вас засуха друзья я пью воду а вы не пьете я пью воду а вы только кофе я пью воду а вы только чай я пью воду, а вы только, ну, допустим, там какое-то количество алкогольных напитков. Мы взрослые, нам можно, я не против, но просто я сейчас перечисляю те, те напитки, которые обезвоживают. Все, что содержит кофеин, все, что содержит алкоголь, все, что содержит сахар, это обезвоживающие напитки. Мы это разбираем на второй ступени старости. Нет. вот Но я сейчас о чем? Я сейчас о чем? Представьте себе... Вашу кровь и в этой крови большое количество токсинов. Токсины они раздражают нервные волокна, в том числе болевые нервные волокна, вызывая боль. Это раз. Во-вторых, токсины кислые, соответственно в кислой среде эритроцитики все слипаются как слож синдром называется как будто бы вы эритроциты собрали как монетки в монетный столбик слиплись и эти слип, слипшиеся эритроциты не могут таскать кислород если бы мы могли пом поменять ph крови сделать ее не такой кислой, сделать ее нормальной по ph нейтральной, вот или даже чуть слабо щелочной эритроцитики бы разъединились и стали таскать кислород и соответственно клеточкам головного мозга достаточное количество кислорода заходит а любая головная боль это гипоксия гипоксия это недостаток кислорода вот смотрите еще один путь а мы можем пойти через распаивание обычное распаивание это снижение концентрации закисляющих вредных ингредиентов и да? Вот, допустим у меня ведро помоев я половинку вылила и чистой водой дополнила перемешала у меня все равно ведро помоев но концентрация меньше. Еще половинку вылила, долила еще водой еще перемешала и так далее. И у меня получается все лучше и лучше до получения чистого ведра с чистой водой. Вот это нам нужно. Поэтому мы преодолеваем засуху. И это самое сложное распаивание. Я просто это вижу на студентах системы старости нет распаиваться сложнее всего, потому что ну, по большому счету это такая привычка, которая требует постоянно небольшой концентрации внимания. Концентрация внимания на то, чтобы 2-3 глоточка воды сделать раз в 15 минут. Но мы с вами можем хитрить. А, помните, я всегда хитрю с помощью продуктов а, производства НСП. Это очень мощное производство, которое находится в Соединенных Штатах Америки, штат Юта. Вот И сейчас, когда взоры всех людей обратились к собственному здоровью, ковид помог. Я, я просто не знала, как, как это вообще возможно, чтобы наконец-то люди а, начали заботиться о своем здоровье. Но пришел этот вирус или привели этот вирус, нам все равно. И наконец-то люди начали заботиться о своем здоровье. И сейчас производство НСП впервые за свои 50 лет работы испытывает дефицит. Дефицит, потому что настолько много, такая большая потребность. Ну ладно, хорошо, что мы можем использовать? Мы можем использовать ощелачивающие растворы которые есть в нашем ассортименте. Это может быть водичка с хлорофилом. Что делает хлорофил? Очень грубо, очень грубо по-детски. Это кислый токсин, а это транспортная молекула родом из хлорофила. Вы пьете хлорофил, его, он преобразуется, и он выходит в кровь в виде уже транспортной молекулы. И он спрашивает, ты токсин? Он говорит, да, токсин. Ты кислый? Да, кислый. Давайте я провожу обволакивает это называется хилатирование потому что белковая молекула хилатирует этот кислые кислое э, соединение и выводит через почки вот так вот это работает то есть берете одну столовую ложку э, хлорофилла в пол литра воды и попиваете в течение дня это тоже вода это целебная вода можно использовать коралловый кальций он мощнее ощелачивает чем хлорофил, но там совсем другой механизм действия берете одну мерную ложечку кораллового кальция в нсп это не в, не, не, не закрытый коралловый кальций это прям порошочек такой который еще по ходу желудочно-кишечного тракта работает как сорбент что очень здорово так и в пол литра воды тоже перемешиваете и каждый раз перед употреблением забалтываете употребляйте что еще можно использовать ах сейчас покажу я люблю подсоленную водичку. Вы можете, если не хотите использовать НСП, просто можете подсоленную, подсоленную водичку использовать. Это подсоленная водичка 1 чайная ложка морской соли без горки в 4 литра воды, соль неедированная, перемешиваете, и у вас получается 4 литра раствора, которым можно пользоваться. Берете пол-литровочку на сегодня, еще туда немножко лимончика выдавить. И это приятная вкусная вода, которую можно тоже ощелачивать я так не люблю мне невкусно поэтому я использую солстикрывает это разработка для спортсменов для потеющих для людей которые работают в а, высокой температуре или живут в высокой ну, в зонах, где очень высокая температура окружающей среды вот такой солстикрывает тоже я беру с собой на пробежку потому что после пробежки у меня спортивный зал там я точно ну во-первых я потею я отдаю и теряю электролиты. в спортивном зале я еще себе молочные кислоты наделаю это тоже эндогенный закислитель поэтому в спортивном зале я подбиваю вот такую вот штучку и Понятно, что все равно в организме образуется какое-то количество кислых продуктов обмена. Мне не надо все словить, но мне просто нужно сделать так, чтобы моя кровь, лимфа, межклеточное пространство были примерно в благоприятном PH. Вот. И, конечно, это э, учет выпиваемой водички. Это 30 мл воды на каждый килограмм веса. Пожалуйста, это очень важно. А теперь скажите, пожалуйста, кого я словила? Э, двоечки поставьте, если вы понимаете, 30 мл на каждый килограмм веса, боже, я никогда не считала, сколько мне нужно воды, двоечку поставьте это значит это ваш механизм друзья мы сейчас пытаемся найти ваш механизм каким образом вы можете отцепиться от этих головных болей вы думаете что это особенность вашего организма но это ну не нужно так думать это не особенность вашего организма выпивая суточную норму воды стала чаще ходить в туалет Неприятно ли это для почек это вы слишком быстро распаивайтесь это мы все обсуждаем в системе старости нет на второй ступени ну точнее даже раньше если стали больше воды и бегать в туалет в этом ничего плохого нет кроме потери электролитов конечно же поэтому поэтому немножко медленнее распаивайтесь, не нужно сразу заступать на суточную норму воды двоечки ставьте если вы понимаете да я бы попробовала ощелачиваться и я бы попробовала соблюдать суточную норму воды потому что если я сделаю жидкие среды кровь которые пользуются мой головной мозг более чистым более оптимальным пп то что головные боли от меня отстанут. И это двоечки тогда ставьте, да? Так хорошо, с первым и вторым пунктом мы с вами разобрались. Я сразу буду, я специально взяла, про серфила У меня же очень много результатов. Какие результаты получают люди? Вот, Наташа Демиденко написала: Хорошо помогает от головной боли стакан горячей воды, плюс мерная ложечка кораллового кальция. Пить капельно маленькими глоточками. Вот, поэтому попробуйте ведь вы можете даже просто попробовать а, одну стратегию за другой третий пунктик а, поставьте третий пунктик сразу если у вас есть лишний вес сразу а я вам сейчас объясню почему лишний вес прям гарантирует что чаще будут головные боли не у всех но все-таки а лишний вес бывает только при передозировке углеводов в питании глюкоза который вы слишком э, часто играете то есть вы используете такое количество глюкозы даже не в сладких продуктах а просто в крахмалистых продуктах любите пиццу любите рис любите сушу любите картошку жить не можете без хлеба без выпечки и так далее это все глюкоза глюкоза очень часто попадает во внутренние среды а именно в кровоток где убивает белки тела а мы сейчас о белках кровеносных сосудов головного мозга Мозга. Там, где произошла гликация белка, убийство белка, например, в стенке кровеносного сосуда, возникает местное воспаление. Местное воспаление ⁇ это <coughs> реакция <coughs> выделения дистамина. Гистамин выделяется, в этом месте возникает местный локальный отек, а так как местный локальный отек, там клетки погибают, там клетки в гипоксии, потому что сдавлены местный локальный отек. И а, сдавлены также а, рецепторы, которые дают вот эту головную боль, понимаете? должно пройти какой-то промежуток времени чтобы это все успокоилось и вот когда люди приходят в систему старости нет и мы на нулевой ступени просто говорим завтрак сделай белковым убери все углеводы ну почти все углеводы из завтрака просто сделай низкоуглеводный завтрак и люди уже стройнеют максимальный результат был 7 килограмм за первую неделю но ну, посмотрим как эта девочка дальше пойдет то есть вот это отечная воспаление Полительная вода, она уходит, и мозг становится прозрачным. То есть соображалка начинает лучше собрать, потому что отек уходит из, из структур головного мозга. Эти люди говорят: Боже, я всегда просыпалась часто с головной болью, а тут она от меня отстала. Как это? То есть построение, убрав лишние углеводы, перестанете устраивать гликацию своим системам, в том числе головного мозга. Представляете, как здорово? Вот просто это нужно сделать и это знаете это определенная привычка а привычку нужно наработать вижу троечки я вижу прям троечки кто поставил троечки что-то только в не вижу в инстаграме троечек ну ладно хорошо может быть в инстаграме все сухенькие и худенькие да вот вот такой механизм то есть смотрите как выгодно вы уберете 10 килограмм лишнего веса ну или 5 или 3 и одновременно избавитесь от головных болей. Очень круто, очень хорошо. Так, теперь поставьте четверочку, если вы, если вы можете найти свою фотографию 25-летия и сравнить с фотографией сейчас и увидеть, что у вас шея ушла в нижнее белье, вот туда куда-то провалилась шея, у вас э, ухудшилась осанка, голова выпила, выпала из вертикальной оси туловища. Вот, если вы делали когда-нибудь исследование брахиоцефальных кровеносных сосудов, это вертебральные, позвоночные и сонные артерии вот и вам доктор сказал сонные пошли зигзагами ставьте четверку а вертебральные так как голова выпала из вертикальной оси туловища защемились зажались в канале шейных позвонков боковых каналов шейных позвонков а вот этот об этом тоже говорят есть большое количество различных исследований по которым можно определить артериальный приток венозный отток от структур головного мозга и конечно два главных кровеносных сосуда кровоснабжающих головной мозг. Это две сонных артерии 70% кровоснабжения головного мозга, и две вертебральных это 30% кровоснабжения головного мозга. Итак, поправите осанку, избавитесь от головных болей. Ну, это девятая ступень старости нет или курс ухоженная женщина, life тариф это вот королевская осанка, как я ее называла раньше. Вот. А понимаете? вот четверочки да это четверочки а я еще вам так скажу ладно четверочки мои миленькие головные боли но когда вы поправите осанку вы станете девочкой стройной березкой потому что стройность это не только отсутствие лишних килограмм это еще как вы себя несете это то как на вас смотрят мужчины это то как на вас смотрят ваши дети и думают ох мама так хорошо выглядит 60 лет я тоже буду хорошо выглядеть 60 лет а вот такая осанка убитой жизнью женщины это не только головные боли это а, еще и другое отношение к вам как к человеку который не может заняться собой не умеет у него интеллекта не хватает получается заняться собой Это очень нехорошо поэтому вот сейчас услышали уже надо начинать работать я вам серьезно говорю не откладывайте я объясню почему потому что вот это эти ваши головные боли они гипоксического характера значит мало кислорода в клетке а клетки головного мозга за одну миллисекунду времени проводят до 100 тысяч биоэлектрических реакций и импульсов Представляете, клетки головного мозга настолько быстро работают, что они перегреваются, и если им не давать еще кислород, не омывать их качественно приготовленной кровью, то они просто начинают страдать, и это называется симптомы, связанные с ну, похожие на Альцгеймер, это не синдром Альцгеймера. Но это симптомы, которые очень похожи на геймера, И он сейчас молодеет, зараза такой. Знаете почему? Потому что мы все в этих своих мобильных телефонах, у нас у всех ужасное состояние шеи и плохая осанка. Поэтому, миленькие мои четверочки, вы себе запишите, вы себе запишите мой пункт номер 4. Мне срочно нужно работать над осанкой. И тогда отстанут головные боли. Пятый пункт, пятый пункт. Значит, это может быть такой момент. У вас нарушен приток артериальной крови к мозгу. Я не знаю почему, но скорее всего потому что четвертый пункт осанка. Или нарушен венозный отток. Я не знаю почему, но скорее всего четвертый пункт осанка. Можно все-таки не долбаться с осанкой, а можно просто взять и добавить сосудистых травок. Но особенно девчонки, которые думают, ну нет, ну мне всего лишь 35, нормально у меня осанка. Ну почти такая же, как 25. Вот. Но если вы думаете, что у вас с осанкой порядок, то тогда нужно все равно найти возможные причины ухудшения артериального притока, это значит будет гипоксия, венозного оттока, это тоже будет гипоксия. Почему? Потому что, смотрите, есть такое понятие, как артерия. А есть вена, и между артерией и веной тьма тьмущая капилляров, и здесь в промежутках между петлями этих капилляров живут клетки вашего головного мозга. Если нарушен приток артериальной крови, просто все будут голодны. А если приток нормальный, а венозный отток тут э, нарушен, потому что здесь пробки, пробки, пробки, ну в смысле как машины, машины на э, на автобане. Ну, взяли, там одна авария произошла, и вот здесь вот медленно, медленно, медленно рассасывается эта пробка. Будет ли нормальный артериальный приток? Будет плохой артериальный приток, потому что венозная кровь не успевает отводиться. Понимаете, в чем дело? Вот, и здесь мы можем позвать на помощь травы. Самая знаменитая трава, которые пользуется, ну опять даже не трава, это целое дерево, которое пользуется, самая умная нация на Земле, японцы. Японцы. Это Гинка Японцы обогнали нас э, в плане э, вообще знаний и умений профилактировать всякие болезни в собственном организме, я не знаю, наверное, на 100 лет когда я начинала заниматься только вот тем чем я занимаюсь профилактикой то есть я учу людей соблюдать физиологию норму вот я это начала делать в 2004 году и тогда уже была статистика такая что 98 процентов японцев используют биологически активные комплексы не используют их только асоциальные личности и э, еще была такая информация мною не проверенная на тот момент что если ты устраиваешься в японии куда-нибудь на рабочее место то там есть пункт какие биологически активные комплексы ты используешь потому что работодатель не хочет за тебя платить больничный если ты за собой не ухаживаешь он за собой за, за тобой точно ухаживать не будет я думала что это сказки а потом моя подруга вернулась из японии и сказала таки да там есть такой пункт и на тот момент когда я начинала в 2004 году когда против витаминов биологически активных комплексов трав называя их бадами все были ополчены абсолютно все это было настолько нестерпимо честно говоря я вообще не понимала как где мозг у людей ведь это травы травы травы нужно поставить себе на службу это же витамин ну как же позволить ну, своим клеткам быть в состоянии витаминного дефицита минерального дефицита люди вы о чем нет это была такая пропаганда в сми в... боже ну а это ужасно я не знаю как я это выдержала честное слово сейчас к счастью все прям только уже совсем асоциальный а неест не ест омегу-3 ну как бы все поменялось и тем не менее всего по по статистике когда я начинала 7 процентов европейцев ели биологически активный комплекс сейчас 15 так вот я один я один кабелок это самый модный биологически активный комплекс в японии там его едят все улучшает артериальный приток Однако лично у меня на гимкабелоба реакция очень простая, головная боль. Поэтому вам придется выбрать комплекс для себя. Но я очень люблю Готу Колу, которая улучшает венозный отток. На Готу Колу я и лучше соображаю, и, ну, в общем, знаете, скорость всех этих биохимических реакций, видимо, протекает лучше вы можете сразу использовать комбинированный продукт гинкогутокола, который улучшает и артериальный приток, и венозный отток. Итак, гинкобилоба – лучше артериальный приток. Готокола улучшает венозный отток, этим стимулируя артериальный приток, и можете использовать комбинированные продукты. И это все вы смотрите на своем опыте. Друзья, и поставьте, пожалуйста, какая, какой у нас пунктик водичка, да, сейчас, сейчас, сейчас, выпью водички. Пятый пунктик поставьте, кто о себе знает такую правду горькую. Выходили на исследование, которое позволяет понять артериальный приток и венозный отток. И вы знаете о себе, что у вас венозный отток, к примеру, там нарушен с одной стороны или с другой стороны. Это исследование брахицефальных сосудов. Пятерочку поставь. Так, выпили водички, идем дальше. Да? Так, хорошо. Теперь рассмотрим шестой пункт. Возможно, он ваш. Но сначала два результата по Гутуколе, которые я собрала вот в своих результатах. Тоже не нарадуюсь Гутуколе, на практике поняла, что успевая уловить момент начала головной боли, то аптечные анальгетики не пригождаются. И я смотрю по ситуации, можно и до 6 штук сразу. И мне еще в комплексе помогает Майндмакс. Mind Майндмакс Mind это магни, специальная форма, там есть сосудистая травка и витамины. Посмотрите в нсп но ну я считаю, что это просто уникальная вещь Майндмакс. Не считаю, а точно знаю. 15 докторов медицинских наук участвуют в создании комплекса витаминно-минерально травяных продуктов, на которые способны прямо решить проблему. И Mind одна из них. Значит, Mind для притока к голове, готукола укола для оттока, плюс лецитин для питания. Плюс, если есть возможность лечь и заснуть, то фу в шею вмазать. Это Татьяна Крылова, это ее разработка, которая ей помогает от головных болей еще надежда пишет открыла для себя гутукола укола случайно купила лимфодренажный комплекс а он туда входит не знаю как лимфа но гутукола мне помог с головной болью и вроде бы память стала пошустрее когда трещит голова сдавливает и тяжесть ней такие неприятности снимает при более сильных болях пока не знаю так как их пока не было с момента как купила курс что сделала надежда надежда запустила лимфодренаж это первый пунктик убраться прибраться да и надежда тут же запустила и э, коррекцию с помощью сосудистых травок. И получила результат, не знает на чем, но получила. Теперь шестой пункт, друзья. У кого высокое давление, ставьте шестерку. У кого высокое давление, у кого низкое давление, очень низкое давление, тоже шестерку поставьте. Это сосуды настолько сужены при высоком давлении, что с трудом пропускают кровь к мозгу и в нем развивается гипоксия и точно будет болеть голова. И знаете, что высокое давление это самое изнашивающая технология, поэтому вы, конечно можете пользоваться услугами кардиологов они назначат вам одну или две группы гипотензивных средств и правильно сделают потому что ничто так не изнашивает кровеносные сосуды как высокое артериальное давление это трубочки которые рассчитаны на артериальное давление 120 и 60 а у вас например 150 можете написать какое у вас артериальное давление если оно высокое. и теперь можете рассчитать если вы инженеры на какой промежуток времени если бы если бы это можно было сделать при таком чрезмерном артериальном давлении хватит ваших кровеносных сосудов но это если они были просто трубочками да но у нас мы же в системе живем система которая называется организм и организм сам себя защищает он говорит: боже миленький мои кровеносные сосуды вы так быстро изнашиваетесь, потому что у хозяйки высокое давление давайте я вас Смажу холестеринчиком. Давайте я вас смажу холестеринчиком. Потом эта девочка идет к... А доктору доктор говорит: боже какой у вас высокий уровень холестерина. боже у вас холестерина обросли сонные артерии или а, еще какие-нибудь другие артерии давайте пить статины А для организма это защитная реакция он использует холестерин чтобы не разорвались не прорвались эти а, а, наладан дышащие кровеносные сосуды потому что у вас нет не оптимальное давление поэтому за давлением нужно следить но также с давлением нужно справляться как мы справляемся с высоким артериальным давлением. Девочки, кто в системе старости нет? У кого есть результат по давлению? Напишите, какой стартовый, какой сейчас. Я вас очень прошу, потому что это вдохновит тех людей, которые думают, нет, с давлением нужно справляться только лекарственно. А мы с вами стилем жизни в системе старости нет справляемся. И мы замечаем, девочка убрала всего 6 лишних килограмм веса, и при этом ее артериальное давление из 150 стало 130. А то и просто 120. Это так восхитительно. Меня всегда это восхищает. Кто не хочет систему старости, нет. Кто не хочет мне 70 рублей а, в день а, за утренний совместно выпитый чай а, выплатить, чтобы я вам вы, высылала вот эти вот напоминалочки бесконечные. Так работает система старости, нет. Раз в день вы получаете от меня пятиминутное видео. Ладно, тогда бесплатное решение вопроса. У меня целый конспект здоровья. Я вам его потом покажу, номер 18 что делать на какие нюансики повлиять чтобы артериальное давление было в норме но очень часто давление низкое давление тоже дает головные боли но пока я вам зачитаю результатик натальи си 65 лет вот один из результатов по артериального давления системе старости нет самочувствие прекрасное питание ну это низкоуглеводное. До этого на второй ступени срывалась на выпечку. На этой ступени убрала и сразу минус 2 кг взяла себя в руки. Давление стабилизировалось 120-75. Пока гипотензивные препараты не убираю, но уменьшила дозу. И, о чудо, все прекрасно. Занимаюсь воротниковой зоной. Убрала головные боли. Стала лучше спать. Спасибо, что даете импульс движения к лучшему варианту себя. Всем девочкам удачи и успехов. Наталья 65 лет. Теперь что делать с низким артериальным давлением потому что низкое артериальное давление это головные боли от той же самой гипоксии но еще и дурацкое состояние когда ты ходишь как в тумане как в тумане ходишь ты хочешь сконцентрироваться на чем-то но мысль тебя вечно покидает не хватает кислорода да? мы очень мало даем головному мозгу если живем в состоянии гипоксии то есть головной мозг питается кровью, но эта кровь идет под малым давлением. И клетки, кто был в начале, уже расхватали кислород, питательные вещества. А кто уже в конце капиллярных сетей, уже э, иди-броди, ничего уже не осталось. Потому что медленный ток крови по кровеносным капиллярам. И это гипоксия, и это головная боль. Поэтому в это маленькое количество крови, которое идет под низким артериальным давлением и притекает к сосуду, к сосуды мозга, надо положить очень много пользы. Очень много пользы. Поймите, все мои миленькие гипотоники. Ну, я не гипотоник, я норматоник, но Юра у меня гипотоник. И он прям жрет эти витамины, и он очень хорошо себя чувствует. И у него, ну, и продуктивность хорошая и так далее. Просто, ну, самый ближайший гипотоник, вот которого я могу увидеть рядышком. Итак, вы просто используйте витаминные комплексы. Для России это суперкомплекс или защитная формула. Для Украины это те же самые вещи, но у вас еще есть мегахил миленькие, внутрикалмы у нас еще есть. У всех есть витазаврики, пчелиные пыльца. Друзья, в мали вот то количество крови, которое с трудом вообще достигает ваших клеточек, головного мозга, мы кладем очень много пользы. Елена Пудова пишет: У меня сестра сняла приступ мигрени рассасывания витазаврик. Да! А знаете, как я поверила в то, что продукт NSP работает? Вот. В общем, это было первое такое, такое знакомство. Я, честно говоря, не сильно верила. Думаю, да, ну... ну в общем, всегда к новому относишься как-то вот... Ну, я понимаю вас прям. Нет, нет, на ком-то работает, но только не на мне. В общем, мы с подружкой поехали а, на, на вылазку. А подружка была там на 20-й неделе беременности. И еще не, не только с подружкой, там, у нас целая команда такая была, группка небольшая. И среди нас был Олег Нижегородцев, это мой будущий наставник. Я тогда не знала, что я захочу от него принимать информацию. Просто присматривалась к человеку, тоже акушер-гинеколог. Вот, а, лучше меня разбирался в биологически активных комплексах, но я еще к нему присматривалась потому что человеческое на еще человеческое отношение важно не только сколько ты знаешь вот и у этой моей подруги разболелась голова ей 20 недель беременности никакой лекарства препарат не дашь вот олег говорит смотри вот тебе витаминный комплекс мегахел он ей дал один проглотить чтобы быстро сработал а другой долго рассасывать и вот она как бы присела под кустик, вот, и что-то там там рассасывает. И рассосала себе эту головную боль. Вот. Тоже хорошо. Так, теперь давайте я вам еще какой-то результатик. Результатик. Ага. Да, зачитаю вам результат девушки, которой на восьмой ступени системы старости нет. Если я его сюда поставила, значит, скорее всего, там тоже есть отзыв и по головной боли. Сейчас на восьмой ступени, но все-таки хочу отчитаться, так как в пятницу было полгода, как я с вами. Если резюмировать эти полгода, ушла моя хроническая усталость, мигрень запах пота сухая кожа поменяла 5 килограмм жира на 2 килограмма мышечной массы мой день начинается с 30 минут на велотренажере кстати проехала больше 700 километров могла бы отсюда живу между гарбургом и ганновером до Тюриха доехать потом низкоуглеводный завтрак с собой на работу беру заранее приготовленный обед Это как живут девочки в системе старости нет в обеденный перерыв или быстрая проходка не бег так как нет возможности на работе в душ сходить или после часа плавания планирую добавить ежедневную растяжку на вечер пока только когда успеваю. я не могу описать чувство благодарности системе старости нет жаль что нам это не преподавали в школе жаль это так просто инструкция по эксплуатации тела но главное я научилась понимать свое тело могу с ним договориться знаю чего она хочет научилась языку моего тела и она похоже мне доверяет знает что я к нему бережно с любовью обращаюсь только сейчас Сейчас понимаю насколько неуместно было мое нетерпение к нему поначалу чем больше времени мы телу даем на перестройку тем больше доверия и результатов получаем в ответ главное не стоять на месте а двигаться вперед шаг за шагом оксана рейдл очень очень круто прям невероятно друзья мне очень нравится когда так бережно относится к телу ну и смотрите, в принципе, я, мне осталось вам выдать один-единственный результат, который тоже очень хорош, и он для меня немножечко необычный. То есть, когда я прошу человека, я ему говорю, вы знаете, вам нужно пройти биологическое очищение организма. Вам нужно в организме убить всех а, условно патогенных грибов, глистов, хламиди, микоплазм, уреаплазм, убить их и вывести их трупы из организма, и тогда у вас будет целый результатов. результата. И тогда я меньше всего думаю, что в этом вере результатов будет а, побежденная головная боль. Вот меньше всего думаю, потому что я думаю о каких-то других вещах, об аутоиммунном тиреидите, об остановке аутоиммунного процесса и так далее. Ну о чем угодно, только не о головной боли. Вот серьезно вам говорю. Вот, но я сейчас вам зачитаю результат Гульнас. «Елена, добрый день, хочу написать по поводу подарка» мигрения, внутричерепное давление защебление затылочного нерва это три разных головных боли разные по ощущениям локации просто адские. состояние постоянно полуобморочное, сил жить нету не то чтобы работать 20 лет пластом в жуткой боли врачи за 20 лет у меня их был вагон разных специальностей почему-то искали причину в сосудах а я диагностировал много раз через узи сосудов головного мозга и диагностика показывала их идеальное состояние сосудов вен артерий приступы мигрени длились до 12 дней однажды были два месяца подряд без выходных недавно я попал на прием крутому остеопату которая сказала причина головной боли давняя инфекция друзья давняя инфекция у нас у многих это я подумала ок инфекция у нас ведь как раз есть кора муравьиного дерева который убивает грибы вирусы и бактерии и, и назначила подарка сама себе друзья вы можете сами себе Использовать что угодно, потому что мы пользуемся только пищевыми травами, даже не лекарственными. Смотрите каталог. И у вас слюна течет на подарок, Значит, это ваш продукт. Это интуитивно. Вы хотите себе помочь. Классно! Вот гуль, Гульнас выбрала это. Начала пить прямо во время головной боли 3 капсулы. Боль прошла. Ага, работает. На следующий день с утра три капсулы. После обеда начался ветер и гром. От погоды сразу голова начинается. Я приняла три капсулы и легла, так как приступ мигрени уже начался. Но теперь он длился не 7 суток, а 5 часов вечером все прошло. Я встала в приполе настроении хотя за годы этих мучений я всегда была подавлена и все время в боли настроения никакого не было не то что приподнятого дальше я продолжала бить по 3 3 раза ощущение что раньше жила без головы в коматозе ничего не видя а сейчас как будто голову вернули на место я давно забыла что такое мыть полы посуду боль бессилие делали свое дело а сейчас я каждый день мою полы дом 200 квадратных метров настроение супер изменился даже Тембр голоса раньше в деревню ехать 200 километров, а, проблема была, голова не давала. А сейчас я скоро лечу в Турцию. Извините, что много написала: подарка это бриллиант, возвращение к жизни. Недавно досконально изучила подарка на сайте, и там написано, что лечат боли, ревматоидные артриты и так далее. Но теперь хочется дописать, что шикарно лечат мигрени и головные боли любой причины. Их у меня три. Три диагноза было. Спасибо вам большое! Вот, друзья, вот такая вот история. Вообще-то она душеощипательная история. Вот, вижу все ваши плюсики. Значит, теперь внимание, внимание, друзья. А я сейчас вам покажу ценный экран где взять конспект здоровья, окей? Хорошо, вы готовы? Значит, смотрите. Вот это вот наше с вами, вот это наше с вами общение сегодняшнее, вот видите. Ага, вот вижу, вижу. Глобальный распродаж. О, да. Сейчас я прям закончу, Вы знаете, я, я сейчас мне нельзя больше часа выступать, новые условия. Вот ваша ссылочка на глобальную распродажу еще час для длится, для длится ски скидки. О, кто смотрит меня через Инстаграм э, у вас в макушке профиля, вот. И я иду ниже. Смотрите, я иду ниже. Конспекты здоровья. Ух ты, где конспекты здоровья? Сейчас, сейчас, сейчас конспекты здоровья вот они Открывайте эту ссылочку я уже открыла и у меня открывается все конспекты здоровья их много но последний называется 43 мигрени что делать нажимаете на скачать и у вас открывается вот такая вот картинка друзья кто меня через Инстаграм слушает просто вы в директ мне пишите дайте конспект по мерени и все что я вам рассказала вот оно смотрите если вы ставили единичку вот вам генеральная уборка вот конспект номер 22 бесплатный просто возьмите и сделайте и если вы заметили что у вас засуха и вы хотите чтобы мы вас сопровождали мы это система старости нет то идите в систему старости нет ссылка тоже под этим видео а, и просто сделайте это с собой. Не хотите? Значит, вот хлорофилл прописан, коралловый кальций, солстик рыбаев, и ваша норма по водичке. Если вы мне ставили троечку, у вас передозировка углеводов в питании, и вы уже много лет не можете справиться, не можете прийти по вес-ростовому соотношению в идеальное состояние, то вам точно в систему старости нет, ну потому что вам нужна поддержка, а не просто информация. Если у вас плохая осанка, вот смотрите, есть а, королевская осанка. Вы можете заказать себе этот курс или взять всю систему старости нет на девятой ступени, когда вы уже будете накормлены, напоены, простроены, мы с вами разберемся с осанкой. Если вы мне ставили пятерочку и вы знаете, что у вас как-то нарушен приток или отток, вот как белоба, гутукола или комбинированные продукты. Так, и если у вас высокое или очень низкое артериальное давление, то вот, смотрите, бесплатное решение вопроса, конспект номер 18. И я рекомендую вам лучше пойти в систему «Старость -нет и глобально справиться. Если низкое артериальное давление, тоже прописано. Суперкомплекс, защитная формула, мегахилл – все это есть. Если вы еще не знакомы с НСП, то мы идем в самый низ конспекта. В зависимости от того, в какой стране вы находитесь, вы выбираете алгоритм по ссылочке. Вот открываете эту ссылочку, выбираете свою страну, регистрируетесь – и когда регистрация будет окончена, вам от меня на, на почту придет письмо. В этом письме ваш сайт, где вы можете заказывать продукт, и ссылка, целебная ссылка, не пропустите ее. На чат NSP, вопросы-ответы, где я отвечаю ежедневно. Вот эта информация, которую я вам сегодня хотела дать. И у меня одна минутка, буквально, чтобы завершить трансляцию, иначе. Нас YouTube не будет видеть с вами и нас не будет так много, как сейчас. Поэтому, кому не успела ответить на вопросы, друзья мои, миленькие, я вас люблю. Приходите во вторник в 19.00 по Москве, буду отвечать на ваши вопросы. Всех люблю, всех целую, до новых встреч, до новых встреч. Ай-ай-ай, только я. Всех люблю, всех целую, до новых встреч.